Добрый день, уважаемые подписчики Добрый день, гости моего канала С вами Галина Латыка. Многие задают вопрос А когда же все-таки я выплату получу? Что я могу сказать? Четких сроков получения подарков Или выплат здесь нет И быть не может, как и в других компаниях все зависит от того, активно или неактивно закрывается очередь. От этого зависит то, насколько быстрее вы получите вознаграждение за проделанную работу, либо за пассивное ожидание. То есть, все зависит от вас, от движения вашей очереди. От движение зависит от активности ваших партнеров. Можете приглашать, можете не приглашать. От этого зависит ваш результат, от этого зависит ваши я думаю, что я вам конкретно ответила на заданный вопрос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!